Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код». И сегодня начнем с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. И сегодня начнем главу 32, которая называется «Самодокументирующийся код». Вот. Ну что ж, начнем. Пишите код, исходя, исходя из того что все программисты, которые будут сопровождать вашу программу, склонные к насилию психопаты, знающие, где вы живете». Ну Это такая цитата. Итак, внешняя документация. Документация программного проекта складывается из информации, содержащейся в листингах исходного кода, и внешней информации, которая обычно имеет форму отдельных документов, или папок разработки блоков. В крупных формальных проектах основная часть документации является внешней. Внешняя документация этапа конструирования обычно относится к более высокому уровню, чем код, и к более низкому, чем документация этапов определения проблемы, выработки требований и проектирования архитектуры. Папка разработки блоков. Папка разработки блоков или Unit Development Folder или папка разработки программного обеспечения Software Development Folder это неформальный документ, содержащий записи, используемые разработчиком во время конструирования. Термин «блок» здесь не имеет точного определения. Обычно под ним понимается класс, а иногда пакет или компонент. В первую очередь. Папка разработки блоков служит для регистрации решений проектирования, которые нигде больше не документируются. Во многих проектах устанавливаются стандарты, определяющие минимальное содержание э, папки разработки блоков. Например, это копии релевантных требований, высокоуровневые аспекты проектирования, реализуемые в блоке, копии стандартов разработки, листинги кода, и заметки разработчика блока. Иногда заказчик требует, чтобы ему предоставляли эти самые папки, то есть папки разработки блока. Часто они предназначены только для внутреннего использования. Документ детального проектирования. Документ детального проектирования описывает низкоуровневую конструкцию. Он отчерчивает решения, принятые при проектировании классов или методов, Рассмотренные варианты и мотивы выбора окончательных подходов. Иногда эта информация включается в формальный документ. При этом детальное проектирование обычно рассматривается как этап отдельный от конструирования. Иногда этот документ состоит преимущественно из заметок разработчиков, собранных в папке разработки блока. Но чаще эта документация присутствует только в самом коде. Стиль программирования как вид документации. В отличие от внешней, внутренняя документация включается в сам код. Это наиболее подробный вид документации, относящийся к уровню команд исходного кода. Внутренняя документация сильнее всего связана с кодом, поэтому при изменении кода – она чаще остается корректной, чем документация иных видов. Главный вклад в документацию уровня кода вносится не комментариями, а хорошим стилем программирования. Грамотное структурирование программы, использование простых и понятных подходов, удачный выбор имен, переменных и методов, использование именованных констант вместо литералов, ясное форматирование, Минимизация сложности потока управления и структур данных. Это все аспекты стиля программирования. И вот пример плохого стиля программирования. Вы видите на экране. Что по-вашему делает этот метод? Его непонятность не имеет никакого обоснования. Он плохо документирован, но дело не в отсутствии комментариев, а в плохом стиле программирования. Имена переменных не информативны а способ форматирования – групп. А вот улучшенный вариант того же кода. Простое улучшение стиля программирования делает его смысл гораздо яснее. Одного взгляда на этот код достаточно понять, что он имеет какое-то отношение к простым числам – prime numbers. Второй взгляд показывает, что он находит простые числа от единички до нам. Что касается первого фрагмента, то взглянув на него пару раз, вы даже не поймете, где завершаются циклы. Различие между этими двумя фрагментами с комментариями не связано, их вообще нет. Однако, этот второй фрагмент читать гораздо лучше, приближаясь к святому Граалю понятности, то есть самодокументированию. Задача документирования такого рода во многом решается за счет хорошего стиля программирования. Если код написан хорошо, комментарий это всего лишь глазурь на пирожном читабельности. Контрольный список вопросов по самодокументирующему коду. Итак, классы. Формирует ли интерфейс класса согласованную абстракцию? Удачно ли присвоено имя классу? Описывает ли оно главную цель класса? Ясно ли интерфейс описывает применение класса? Достаточно ли абстрактен интерфейс класса, чтобы можно было не думать о том, как реализованы его сервисы? Можете ли вы рассматривать класс как черный ящик? Методы. Точно ли имя, метода, имя каждого метода описывает выполняемые в нем действия? Выполняет ли каждый метод одну и только одну хорошо определенную задачу? Все ли части метода, которые целесообразно поместить в отдельные методы, сделаны отдельными методами? Очевиден ли и ясен ли интерфейс каждого метода? Имена данных. Достаточно ли описательные имена типов, чтобы помогать документировать объявления данных? Удачно ли названы переменные? Переменные используются только с той целью, в соответствии с которой они названы. Присвоены ли счетчиком циклов более информативные имена, чем И, Й и К? Используете ли вы грамотно названные перечисления вместо самодельных флагов или булевых переменных? Используете ли вы именованные константы вместо магических чисел или магических строк? Проводят ли конвенции именования различия между именами типов, перечислений, именованных констант, локальных переменных, переменных класса и глобальных переменных? Организация данных. Используете ли вы дополнительные переменные для пояснения кода? Сгруппированы ли обращения к переменным? Просты ли типы данных? Способствуют ли они минимизации сложности? Обращаетесь ли вы к сложным задачам при помощи абстрактных методов доступа? Управление. Очевиден ли номинальный путь выполнения кода? Сгруппированы ли связанные операторы? Вынесены ли относительно независимой группы операторов в отдельные методы? Следует ли нормальный вариант после if, а не после else? Просты ли управляющие структуры? Способствуют ли они минимизации сложности? Выполняет ли цикл одну и только одну функцию? Как это делает хорошо спроектированный метод? Минимизировали ли вы вложенность? Упростили ли вы булевые выражения путем использования дополнительных булевых переменных, булевых функций и таблиц принятия решений? Форматирование. Характеризует ли форматирование программы ее логическую структуру? Проектирование. Прост ли код? Избегаете ли вы хитрых решений? Скрыты ли детали реализации настолько, насколько это возможно? Стараетесь ли вы писать программы в терминах проблемной области, а не структур, вычислительной техники и языка программирования? Итак, новая подглава. Комментировать или не комментировать? Комментарии легче написать плохо, а не хорошо. И комментирование иногда бывает скорее вредным, чем полезным. Жаркие дискуссии по поводу достоинств комментирования часто напоминают философские дебаты о моральных достоинствах. И это наводит меня на мысль о том, что будь Сократ программистом, между ним и его учениками могла бы произойти следующая беседа. Итак, действующие лица. Фрасимах. Это неопытный турист теории, который верит всему, что читает. Каликл Закаленный в боях представитель старой школы. Настоящий программист. Главкон. Молодой, самоуверенный, энергичный программист. Исмена. Опытная разработчица, уставшая от громких обещаний и просто желающая найти несколько работающих методик. И Сократ. Мудрый, опытный программист. Итак, миза сцена. Завершение ежедневного сбора группы. «Желает ли кто-то обсудить еще что-нибудь, прежде чем мы вернемся к работе?» спрашивает Сократ. «Я хочу предложить стандарт комментирования для наших проектов», говорит Фрасимах. «Некоторые наши программисты почти не комментируют свой код, а всем известно, что код без комментариев не читаем». Ты должно быть еще менее опытен, чем я думал, отвечает Калликл. Комментарий – это академическая панацея, и любому, кто писал реальные программы, известно, что комментарии затрудняют чтение кода, они а облегчают. Единственный язык менее точен, чем Java или Visual Basic и страдает от избыточности, тогда как операторы языков программирования локальничны и попадают в самое яблочко. Если кто-то не может написать ясный код, разве ему удастся написать ясные комментарии? Кроме того, комментарии устаревают при изменении кода. Доверяя устаревшим комментариям, ты сам себе роешь яму. «Полностью согласен», – вступает в разговор главкон. «Щедро прокомментированный код читать труднее, потому что в этом случае приходится читать больше». Мало того, что я должен читать код, так мне нужно читать еще и кучу комментариев. Подождите минутку, вставляет свои две драхмы и смена, ставя чашку кофе. Конечно, злоупотребление комментариями возможно, но хорошие комментарии ценятся на вес золота. Мне приходилось сопровождать код как с комментариями, так и без них. И будь у меня выбор, я бы предпочла первый вариант. Не думаю, что когда нам нужен стандарт, не думаю, что нам нужен стандарт, заставляющий писать один комментарий на каждый x строк кода. Но побудить всех программистов комментировать код не помешает. Если комментарии пустая трата времени, почему все все и все их используют? Корикл, спрашивает Сократ. Или потому, что таково требования, или потому, что человек прочитал где-то о пользе комментариев. Ни один программист, когда-либо задумавшийся об этом, не пришел к выводу, что комментарии полезны. И смена считает, что они полезны. Она уже три года сопровождает твой код без комментариев. И чужой код с комментариями. Ее мнение ты уже услышал. Что ты скажешь на это? Комментарии бесполезны, потому что они просто повторяют код в более многословной. Подожди, прерывает Каликла Фрасимах. Хорошие комментарии не повторяют код и не объясняют его. Они поясняют его цель. Комментарии должны объяснять намерения программиста на более высоком уровне абстракции, чем код. Верно, соглашается и Смена. Если я ищу фрагмент который мне нужно изменить или исправить, я просматриваю комментарии. Комментарии, повторяющие код, на самом деле бесполезны, потому что все уже сказано в самом коне. Когда я читаю комментарии, я хочу, чтобы они напоминали о главлении книги. Комментарии должны помочь мне найти нужный раздел, а после этого я начну читать код. Гораздо быстрее прочитать одно предложение на обычном языке, чем анализировать 20 строк кода на языке программирования, и смена наливает себе вторую чашку кофе. Мне кажется, что люди, отказывающие писать комментарии, первое, думают, что их код понятнее, чем мог бы быть, второе, Считают, что другие программисты гораздо сильнее интересуются их кодом, чем на самом деле. Третье. Думают, что другие программисты умнее, чем есть на самом деле. Четвертое. Ленятся. Или пятое. Боятся, что кто-то другой узнает, как работает их код. В этом смысле очень помогли бы обзоры кода. Сократ продолжает и смена. Если кто-то утверждает, что комментарий писать не нужно и получает во время обзора кучу вопросов, если сразу несколько коллег спрашивают его, что происходит в этом фрагменте твоего кода, он начинает писать комментарий. Если программист не дойдет до этого сам, его руководитель сможет заставить его писать комментарии. Я не утверждаю, коликул, что ты ленишься или боишься, что кто-то другой поймет твой код. Я работала с твоим кодом и могу сказать, что ты один из лучших программистов компании. Но будь чуточку добрее, а мне бы было бы легче сопровождать твой код, если бы ты писал комментарии. Но это пустая трата времени не сдается каликал. Код хорошего программиста должен быть самодокументирующимся. Все, что нужно знать другим программистам, должно быть в самом коде. Нет, Фрасимах, скакивается со стула. В коде и так уже есть все, что нужно знать компилятору. С таким же успехом можно было бы сказать, что все, что нужно знать программистам, уже есть в двоичном исполняемом файле. Если бы мы были достаточно умны, чтобы уметь читать его. Информацию о том, что программист собрался сделать, в коде нет. Фрасимах замечает, что вскочил с места и садится. Сократ, это немыслимо. Почему мы спорим о важности комментариев? Во всех книгах, которые я читал, говорится, что комментарии полезны и что на них не стоит экономить. Мы зря теряем время. Успокойся, Фрасимах, спроси у Каликла, как давно он программирует. Действительно, как давно, Calicul? Ну, я начал с системы AcroPol 4, где-то 15 лет назад. Думаю, что я стал свидетелем рождения и гибели примерно десятка крупных приложений. А еще в десятке проектов я работал над крупными компонентами. Две из этих систем включали более полумиллиона строк кода. Так что я знаю, о чем говорю. Комментарии совершенно бесполезны. Сократ бросает взгляд на более молодого программиста. Как говорит Каликл, с комментариями действительно связано много проблем. И ты не поймешь это, пока не приобретешь больше опыта. Если комментировать код неграмотно, комментарии не просто бесполезны, они вредны. Они бесполезны даже если комментировать код грамотно, заявляет Каликл. Комментарии менее точны, чем язык программирования. Лично я думаю, что лучше вообще их не писать. «Постой!» – говорит Сократ. и смена согласна с тем, что комментарии менее точны. Но она утверждает, что комментарии поднимают программиста на более высокий уровень абстракции. А все мы знаем, что абстракция – один из самых эффективных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении. Я с этим не согласен, заявляет главкон. Нам следует концентрироваться не на комментариях, а на читабельности кода. При рефакторинге большинство моих комментариев исчезает. После рефакторинга мой код может включать 20 или 30 вызовов методов, не нуждающихся в каких бы то ни было комментариях. Хороший про программист способен определять цель автора по самому коду. К тому же, какой толк в чтении о чьей-то цели, если известно, что код содержит ошибку? Главкон умылкает, удовлетворенный своим вкладом в беседу. Каликул кивает. «Похоже, вам никогда не приходилось изменять чужой код», — говорит Исмена. Каликал делает вид, что его очень заинтересовали плитки на потолке. Почему бы вам не попробовать прочитать собственный код через 6 месяцев или год после его написания? Вы можете раз, э, развивать и навык чтения кода, и навык его комментирования. Никто не заставляет вас выбирать что-то одно. Если вы читаете роман, вам может и не нужны названия глав. Но при чтении технической книги вам, наверное, хотелось бы иметь возможность быстро найти, что вы ищете. Тогда мне не пришлось бы переходить в режим сверхсосредоточенности и читать сотни строк кода для нахождения двух строк, которые я хочу изменить. «Хорошо, я понимаю, что возможность быстрого просмотра кода была бы удобной», — говорит Главкон. Он видел некоторые программы из программ и смены, и они не оставили его равнодушным. Но как быть с другим утверждением Каликла, что комментарии устаревают по мере изменений кода? Я программирую лишь пару лет, но даже я знаю, что никто не обновляет свои комментарии. Ну, и да, и нет, говорит и смена. Если вы считаете... Комментарии неприкосновенными, а код подозрительным, у вас серьезные проблемы. На самом деле, несоответствие между комментарием и кодом обычно говорит о том, что неверно и то, и другое. Если какие-то комментарии плохи, это не означает, что само комментирование плохо. Пойду налью себе еще чашку кофе. И смена выходит из комнаты. Мое главное возражение против комментариев, заявляет Калликов, в том, что они тратят ресурсы. Можете ли вы предложить способ минимизации времени написания комментариев, спрашивает Сократ. Проектирование методов на псевдокоде, преобразование псевдокода в комментарии и написание соответствующего им кода, говорит Главкон. Окей, это сработает, если комментарии не будут повторять код, утверждает Калликов. Написание комментария заставляет вас лучше подумать над тем, что делает ваш код, говорит и смена, возвращаясь с новой чаш чашкой кофе. Если комментарии писать трудно, это значит, что код плох, или вы недостаточно хорошо его понимаете. В обоих случаях вы должны поработать над кодом еще, так что время, потраченное на его комментирование, не пропадет. Оно указывает вам на необходимую работу. Хорошо, подводит итоги Сократ. Не думаю, что у нас остались еще вопросы. Похоже, и смена сегодня была самой убедительной. Мы будем поощрять комментирование, но не будем относиться к нему простодушно. Мы будем выполнять обзоры кода, чтобы все поняли, какие комментарии на самом деле полезны. Если у вас возникнут проблемы с пониманием кода другого программиста, подскажите ему, как он может его улучшить? Ну и тут занавес и все такое. Сценка окончилась. Но я думаю, вам в целом мысль была понятна. да? И Я думаю, каждый сделает выводы. Нужны комментарии или не нужны. Ну а мы идем дальше. Итак, новая подглава. 32.4. Советы по эффективному комментированию. Что делает этот метод, который вы видите на экране? Этот метод вычисляет первое нам чисел Фибоначчи. Стиль кодирования этого метода чуть лучше, чем стиль метода, который был показан в самом начале. Но комментарий не верен. И если вы слепо доверяете комментариям, то, пребывая в блаженном неведении, пойдете в неверном направлении. А что вы скажете по поводу этого метода? Этот метод возводит целое число Base в целую степень нам. Комментарии в этом методе неверны, но они не говорят о коде ничего нового. Это просто более многословная версия одного метода. И вот, наконец, еще один пример. Что вы о нем скажете? Этот метод вычисляет квадратный корень из нам. Код не идеален, но комментарий не верен. Какой метод понять было легче всего? Все они написаны довольно плохо. Особенно неудачные были имена переменных. По сути, эти методы иллюстрируют достоинства и недостатки внутренних комментариев. Комментарий первого метода неверен, комментарии второго метода просто повторяют код и поэтому бесполезны. Только комментарий метода 3 оправдывает свое существование. Наличие плохих комментариев хуже, чем их отсутствие. Методы 1 и 2 лучше было бы вообще оставить без комментариев. Дальше я приведу советы по написанию эффективных комментариев. Виды комментариев. Комментарии можно разделить на 6 категорий, которые будут даны далее. Итак, первая категория. Повторение кода. Повторяющийся комментарий переформулирует код иными словами и только заставляет больше читать не предоставляя дополнительной информации. Вторая категория – объяснение кода. Такие комментарии обычно служат для объяснения сложных, хитрых или нестабильных фрагментов кода. В этих ситуациях они полезны, но обычно только потому, что код непонятен. Если код настолько сложен, что требует объяснения, почти всегда разумнее улучшить код а не добавлять комментарии. Сделайте сам код более ясным, а потом добавьте в него резу... резюмирующие комментарии или комментарии цели. Третья категория. Маркер в коде. Этот тип предназначен не для того, чтобы оставаться в коде. Такая пометка указывает программисту на то, что работа еще не выполнена, Некоторые разработчики делают маркеры синтаксически некорректными. Ну, например, там звездочки подряд, идущие подряд, там много звездочек. Чтобы о невыполненной работе напомнил компилятор. Другие включают в комментарии определенный ряд символов, не приводящий к ошибке компиляции и служащий для поиска нужного фрагмента. Но ну, еще бывает, пишут «to do». То есть что-то сделать то есть делают комментарии пишут туду и некоторые редакторы кстати могут эти туду подсвечивать то есть если вы хотите что-то сделать вы пишете туду ну на это сейчас нету времени да вот мало что может сравниться с чувствами программиста получившего от заказчика сообщение о проблеме в коде и увидевшего во время отладки что-нибудь вроде такого, что вы сейчас видите на экране. Если вы поставили заказчикам дефектную программу, это плохо. Если же вы знали, что она дефектна, это просто ужасно. Стандартизируйте стиль комментариев маркеров. Иначе одни программисты будут использовать для этого а, символы звездочек, другие восклицательные знаки, третий просто писать TBD, а четвертое что-то еще. Применение разных нотаций повышает вероятность ошибок при механическом поиске незавершенных фрагментов кода или вообще делает его невозможным. Стандартизация стиля маркирования позволит сделать механический поиск незавершенных фрагментов одним из действий контрольного списка перед выпуском программы и предотвратить проблему исправить до, выпуска, э, «исправить до выпуска». Некоторые редакторы поддерживают теги «to do» и позволяют легко их искать. Так, так, так, так, что у нас тут? Четвертая категория – резюме кода. Резюмирующие комментарии выражают суть нескольких строк кода в одном-двух предложениях. Эти комментарии более полезны, чем повторяющиеся, потому что программист, читающий программу, может просматривать их быстрее, чем код. Резюмирующие комментарии особенно полезны, если программу будет изменять не только ее автор. Пятая категория. Описание цели кода. Комментарий уровня цели объясняет намерение автора кода. Такие комментарии относятся скорее к уровню проблемы, чем к уровню ее решения. Например, комментарий «Получение информации о текущем сотруднике» является комментарием цели, тогда как обновление объекта Employee Record является резю резюмирующим комментарием, сформулированным в терминах решения. Шестимесячное исследование, проведенное в IBM, показало, что программисты, отвечающие за сопровождение программы, чаще всего говорили, что труднее всего было понять цель автора кода. Различие между комментариями цели и резюми резюмирующими не всегда очевидно и обычно не играет особой роли. В этой главе вы найдете массу примеров комментариев цели. И последняя категория – это информация, которую невозможно выразить в форме кода. Кое-какую информацию, невыразимую в форме кода, все-таки нужно включить в программу. Эта категория комментариев включает уведомления об авторских правах и конфиденциальных данных, номера версий и другие детали, замечания о структуре кода, ссылки на релевантные документы требований или архитектуры, ссылки на интернет-ресурсы, соображения по оптимизации, комментарии, нужные таким инструментам редактирования, как JavaDoc, Doxygen и т.д. и т.п. К трем видам комментариев, приемлемых в готовом коде, относятся резюмирующие комментарии, комментарии цели и информация, невыразимая в форме кода. Эффективное комментирование. Эффективное комментирование отнимает не так много времени. Избыток комментариев не менее плох, чем его недостаток. А оптимальной середины можно достичь без особых проблем. Написание комментариев может отнимать много времени по двум причинам. Во-первых, стиль комментирования может быть трудоемким или нудным. Если это так, измените стиль. Стиль комментирования, требующий значительных усилий, очень трудно сопровождать. Если комментарии трудно изменять, их просто не будут изменять, из-за чего они станут неверными и обманчивыми, что хуже, чем полное отсутствие комментариев. Во-вторых, комментирование может быть сложным из-за трудностей с формулированием действий программы в словах. Обычно это говорит о том, что вы не понимаете работу программы. Время, уходящее на комментирование, на самом деле тратится на лучшее понимание программы. И его все равно придется потратить, комментируете вы код или нет. И вот несколько рекомендаций по эффективному комментированию. Используйте стили, не препятствующие изменению комментариев. Поддерживать слишком причудливый стиль надоедает. Попробуйте, например, определить часть этого комментария, которую никто не будет поддерживать. Итак, если вы подумали про точки, вы совершенно правы. Красиво, конечно, но список хорош и без них. Точки затрудняют изменение комментариев. И, если есть выбор, а он обычно есть, комментарии лучше сделать правильными, чем красивыми. А вот пример другого популярного стиля, трудного в сопровождении. Это симпатичный блочный комментарий. По оформлению ясно, что весь блок единое целое. Начало и окончание блока также бросаются в глаза. Что не ясно, так это легкость изменения этого блока. При его изменении почти наверняка придется заново выстраивать аккуратные столбцы звездочек. На практике это означает, что из-за слишком большого объема работы, такой комментарий поддерживать не будут. Если можно выровнять столбцы звездочек одним нажатием клавиши, это прекрасно, можете использовать этот стиль. Но проблема не в звездочках, а в том, что их трудно поддерживать. Этот комментарий выглядит почти так же хорошо, а сопровождать его гораздо легче. А вот стиль особенно трудный в сопровождении. Это примерно Visual Basic. Трудно сказать, какой смысл имеют плюсы в начале и в конце каждой пунктирной линии. Зато легко догадаться, что при каждом изменении комментария эту линию придется адаптировать, чтобы конечный плюс находился на своем месте. А если комментарий перейдет на вторую строку, что тогда вы сделаете с плюсом? Выбросите из комментария какие-то слова, чтобы он занимал только одну строку, или сделайте длину обеих строк одинаковой? При попытке согласованного применения этой методики проблемы быстро множатся. На подобных рассуждениях основан и популярный совет использовать в Java и C++ синтаксис двух обратных слышей для однострочных и синтаксис слэш звездочка, звездочка слэш для более длинных комментариев. И вот пример Использование разного синтаксиса комментарии, комментирования с разными целями. Первый комментарий легко сопровождать, пока он короток. Если комментарии, комментарий длиннее, создание столбцов двойных слышей, ручное разбиение текста на строки и другие подобные действия начинают утомлять. Поэтому для многострочных комментариев Гораздо лучше подходит синтаксис слэш звездочка звездочка слэш. Суть сказанного в том, что вам следует обращать внимание на то, как вы тратите свое время. Если вы вводите или удаляете дефисы для выравнивания плюсов, вы не программируете, вы занимаетесь ерундой. Найдите более эффективный стиль. В одном из предыдущих примеров дефисы и плюсы можно было бы удалить без ущерба для комментариев. Если вы хотите подчеркнуть какие-то комментарии, найдите иной способ, но не дефисы с плюсами. Например, вы могли бы подчеркивать комментарии строками, состоящими из одинакового числа дефисов. Такие строки не требовали бы сопровождения, а для их ввода можно было бы использовать макрос текстового редактора. Используйте для сокращения времени, уходящего на комментирование, процесс программирования с псевдокодом. Формулирование кода в виде комментариев перед его написанием обеспечивает целый ряд преимуществ. Когда вы завершите работу над кодом, комментарии уже будут готовы. Вам не нужно будет выделять время на комментирование. Создавая высокоуровневый псевдокод, перед написанием соответствующего низкоуровневого кода на языке программирования, вы также получите все выгоды проектирования. Игнорируйте комментирование в свой стиль разработки. Альтернатива интеграции комментирования в стиль разработки – является откладывание комментирования на конец проекта. Но у этого подхода слишком много недостатков. Комментирование становится самостоятельной задачей и кажется более объемной работой, чем написание комментариев небольшими порциями. Комментирование, выполняемое позднее, требует больше времени, потому что вы должны вспомнить, или определить, что код делает, вместо того, чтобы просто написать, о чем вы думаете прямо сейчас. Кроме того, оно менее точно, поскольку со временем вы забываете предположения или тонкости, имевшие место на этапе проектирования. Противники комментирования по мере написания кода часто утверждают, если вы сосредоточены на коде, не следует отвлекаться на написание комментариев. Однако, если написание кода требует столь сильной концентрации, что комментирование нарушает ход мыслей, вам на самом деле нужно спроектировать фрагмент сначала на псевдокоде, а потом преобразовать псевдокод в комментарий. Код, требующий такой сильной концентрации, это тревожный симптом. Если проект трудно закодировать, упростите его до начала работы над комментариями или кодом. Если для организации своего мышления вы будете использовать псевдокод, кодирование станет легким, а комментирование автоматическим. Производительность не является разумной причиной отказа от комментирования. Одним периодически повторяющимся атрибутом технологических волн являются интерпретируемые среды, в которых комментарии вызывают чувствительное снижение производительности. В 80-х годах это относилось к программам написанных на, Visual, на, на Basic, в 90-х к ASP страницам. Сейчас похожая проблема связана с кодом JavaScript и другим кодом, который нужно передавать по сети. В каждом из этих случаев решением отказ является не отказ от комментариев, а создание готовой версии кода, отличающейся от разрабатываемой. Как правило, для этого код пропускают через утилиту, удаляющую комментарии. Оптимальная плотность комментариев. По данным Кейперса-Джонса, исследования, проведенные в IBM, Показали, что понятность кода достигала пика при одном комментарии примерно на 10 операторов. Как меньшая, так и более высокая плотность комментариев осложняла понимание кода. Подобные данные можно использовать неверно. И в проектах иногда принимаются стандарты, типа «Комментарии должны встречаться в программе не реже, чем каждые 5 строк кода». Этот стандарт устраняет симптом написания недостаточного ясного кода, но не его причину. Если вы эффективно используете процесс программирования с псевдокодом, вы, вероятно, тоже в итоге получите один комментарий на каждые несколько строк кода. Однако плотность комментариев будет побочным эффектом самого процесса. Вместо концентрации на плотности комментариев сосредоточьтесь на их эффективности. Если комментарии будут характеризовать цель написания кода и соответствовать другим критериям, указанным в этой главе, комментариев будет достаточно. Ну а на сегодня все. В следующий раз продолжим главу 32 «Самодокументирующийся код». Ну все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.